Закон сохранения массы вещества. В течение тысячелетий люди верили в то, что вещество может бесследно исчезать и снова возникать из ничего. Это чисто житейское наблюдение подтвердил и такой знаменитый ученый, как Роберт Бойль. Бойль проделал множество опытов по прокаливанию металлов в запаянных ретортах. И всякий раз масса окалина оказывалась больше массы металла. Вот что записал ученый после одного из опытов в 1879 году. После двух часов нагревания был открыт запаянный кончик реторты, причем в нее ворвался шумом наружный воздух. По нашему наблюдению, при этой операции была прибыль в весе на 8 гранов.